добрый день дорогие друзья с вами компания городов и сегодня мы находимся на участке ольшанники 2 где нами была сделана работа по благоустройству участка именно вот поставили вот этот домик. также здесь была поставлена нами теплица сделаны грядки потом мы здесь сделали все дорожки вот песчаника уложили также мы сделали обшивку дома покраска дома была сделана также была устроена территория выкладка камней вот и далее по, по участку мы еще построили для парковки вот такой навес а также организовали саму парк саму парковку утрамбовали вот, убрали с участка Мусор и в этом году нам еще предстоит досеивать здесь газон, потому что земля здесь была крайне плохая. И частично он зашел, а частично не зашел. Где грунт был плохой, там он, к сожалению, не зашел. Вот такие наши работы. Вот дом будет сдаваться в этом году, включая внутреннюю отделку.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 Домик кота в простонародье гриль домик. Пока еще фундамент не размечен, не выставлен. Здесь планируется также забор, сетка гитера, сапор на стенку. Мы тоже отдали нашим партнерам с потому что сапор на стенкой и забор в данном случае непосредственно связаны. Также можете увидеть качество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 ввести его в порядок, наружная внутренняя отделка, также парковки, дорожки, строительство патериньков и гриль домиков. Звоните, телефон 904-2440. Ждем ваших звонков.